Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема ⁇ искусства споров и скандалов. Обратите внимание, как вы спорите и как вы ругаетесь с друзьями, с врагами, соседями, с любимыми, с любимыми вам людьми, с родными, близкими. Зачастую скандал мгновенно перерастает на личности. Мы оскорбляем друг друга. Но какую ошибку, ошибку мы главное делаем? Вдумайтесь. Мы переходим на личности, потому что у нас заканчиваются патроны. Еще не успев даже пострелять, мы расстреляли уже всю обойму. Мы не подумали, как нужно ругаться. Мы даже не представляем, как это делать. Мы сразу начинаем оскорблять. Уберем лицо, условно говоря. Говорим гадость. Потом эти раны очень тяжело затягиваются. Мы не можем просить друг другу, да и себе в том числе, что близкого или родного человека называли такими словами. Ошибка в том, что мы переходим на личности, а нужно обсуждать ситуации. Что это значит? Если вы спорите с родным человеком, либо ругаете ребенка, упаси Бог вам обзывать ребенка, говорит, что он глупый дурак, безрукий, что он свинья, что он идиот, вы оскорбляете. Эту личность раздавит. Не трогайте личность. Это святое. Обсуждайте, можете ругать ситуации. Если человек как-то поступил, и вам не нравится та ситуация, которую он создал, вы обсуждаете ситуацию. Вы говорите о том, что произошло, потому что он неправильно поступил. И говорите, как это плохая ситуация, как она влияет на ваши отношения, лично на вас как направляет на будущее обоих людей, что с этим делать, как с этим бороться, как это предотвращать в дальнейшем. Можете как угодно обзывать эту ситуацию, но ни в коем случае, условно виновного человека не называйте никак. Можете сказать, к чему это привело, посмотри, что ж ты наделал, как так можно, как нам теперь быть и что теперь делать. Подумай, не повторяй этого, можете даже выражаться грубо, как угодно поступайте. Ну, душа, характер, ум, совесть, честь. Вообще человек не должен быть задет никак. То есть личность неприкосновенно, ни при каких обстоятельствах. Запомните, ругайте ситуации и положение дел. То, что было создано руками этого человека, но не прикасайтесь к нему никогда. Иначе, как говорят, его личность расплющит. Он будет расти неуверенным человеком, с заниженной самооценкой. Он будет обижаться, он будет злиться. Человек будет искривлен в плане личности. Ему будет тяжело адаптироваться. Он будет как побитый. Это будет тяжело жить. И вам будет тяжело жить. Вы будете постоянно чувствовать вину. Он будет чувствовать постоянно вашу силу, ваше давление по отношению к себе, если он слабее, либо младше вас. Так или иначе, держите себя в руках. Любой скандал должен быть контролируем. Вы должны подготовиться, вы должны чувствовать, что на вас наплывает злоба. Сжимайте крепко кулаки и вспоминайте. Я на личность не перейду. Делайте что угодно. Кричите, терпите, молчите. Но не трогайте человека, не задевайте за личное. Обсуждайте лишь что, что произошло, но не виновника ситуации. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал или оценивайте видео.